Мы встречались в церкви, которая грандиозная, большая и была построена а, вашим мужем и разговаривали с пастором Ли. Я задал ему вопрос, трудно ли быть последователем, преемником такого а, великого проповедника, как ваш муж. Я хочу задать вам вопрос. Я хочу задать вам вопрос. 찾아뵙고, 어, 굉장히, 사용하시고, 영광스럽고, 설교자님의, 후, 이어서, он ответил мне что это не трудно, потому что пастор чемппито заложил очень хорошую колею фундамент по которому ему легко двигаться вас я хочу спросить трудно ли быть 아주 노예 такого 위대한 사람인데 지금 이제 우리 사모님께 어, 어떤 질문을 드리고 싶은냐 하면은 어, 우리 사모님께서는 그러한 참 굉장한 우리 정필동 목사님의 한 아내로서 배우자로서 어, 굉장히 너무 힘들지 않았으셨을까? 그분의 삶이시느라 예. 처음에는 조금 그랬지요. 나 나치아리 나세스프리지스기시님 불러 치즈로 불러. 영적으로도, да, в духовном мире тоже есть была большая разница между мужем и мною. То, Но как у всех то же самое, что наши, как, э, в каком обстоятельстве абсо... мы выросли да? и с действием до этого? И разные обстановка мы выросли друг друга. На она заняла немножко там время, чтобы регулировать это все. Как я свитиесловала, и так и, и вот я сейчас скажу вам. И при молитве я получила и еще наполнение Духом Святим. Да, и благодать Его я смогла еще и служить Ему тоже. А мы женились в 1970 году. В марте 2002 года он ушел в вечность. Почти 52 года мы жили 네, вместе. 하나님의, да, прежде всего я хочу сказать, что на платеже Божии мы смогли жить вместе. Хорошо. 네, да, я могу сказать, что э, все было хорошо от того, что он был как именно, очень хорошим таким пастором, как служителем Божьим. И однако он еще, тоже с другой стороны, он был это, хорошим мужем для меня и для моих детей. Он тоже был вот, очень хорошим, отличным отцом для моих детей. И поэтому я скажу, что я наслезала таким счастливой жизни с ним 네, Как я жена его Да, он был как жёнчик от дожди, он защищил меня 안전하고, <laughs> <Да>. <laughs> в, в его защите, да, ещё я была да, безопасна 네. Жила да, спокойной жизнью вот. вот это моя жизнь такая 네. 계속, 어, да И после его ухода в вечности И то, что мне это жаль, именно я еще раскаюсь. Это в том, что 귀한 종이고, 귀한 вот, 남편인데, вот Такой именно дорогой раб Бога и такой дорогой мой муж да, И почему я не научно была так смиренным? Да, вот это я просто... Было бы еще лучше быть смиренным, да? Вот это я это мне жаль и раскаюсь в этом. Вот вы рассказали о том, как пастор Джим Пилто очень ревновал за то, чтобы церковь в Корее была здоровой, и служители все были наполнены Духом Святым. И как... Сейчас, по вашему, церковь здорово. церковь здоровая. 영적 상황 가운데 있다고 이렇게 말씀하셔서 음. 늘 이것에 대해서 참 안타까이 여기시고 기도하시다는 말씀을 네. 들었는데 지금 이제 목사님이 떠나신 이후에 그 이후의 시월 가운데 사모님께서는 음. 지금 현재 한국교회에 대해서 어떻게 보고 계신지 지금 건강한지 아니한지 음. 저는 어, 하나님께서 뭐 부족함도 있지만은. 그러나 하나님께서 하나님의 교회를 돌보시고 또 하나님께서 아, 궁극적으로는 하나님 모든 것을 승리하게 하시는 분이시기 때문에 요즘 이제 계시록을 보면서 참 많이 아, 어, 세상은 정말 어렵지만 그럼에도 불구하고 하나님의 백성들을 보호하시고 하나님의 교회를 보호하시고. 보면서, 에, да, несмотря на есть недостатки нашей корейской церкви, но э, по благодатию да, есть надежда. И потому что э, откровение, э, вот это Иоанна, и я не там еще, еще там читал, изучал размышлял, да, Господь, Он заботится о церкви Божьей, поэтому больше надежда. Кто, кто, сейчас держит этот зонтик над вами, кто заботу проявляет? мы с как бы, да, и когда он ушел в вечности, это было самое тяжелое таким на ситуациях, когда он ушел. Я так сказал Господу, моя защитник сейчас ушел. Я так сказала Господу. И знаете, по времени, а я почер понял, что это Бог есть и мой зончик, моя защитник. Да, как дух только что это он естественный. И, и поэтому я поле успокоилась. Только лишь одно 네, таким я знаю, у меня есть такая уверенность, что он пока в земной жизни тоже хадатайцевал. И так он еще у Господа, и он тоже хадатайцевал, более совершеннее. знаете вначале таким такая буря, после его ухода, но сейчас все наладится и успокоится. 너무 <목소리도 웃음> <중요하니까. 웃음> 너무 감사합니다. <웃음> 네, <웃음> <웃음> 지금 우리 사랑방 집 바로 가야 된다해서 네. 그냥 오 정도 <웃음> 이 정도만 나 탈춤이 씻었으나도. <웃음> <웃음>